Ты знаешь, что мы хотим то, что недоступно, либо в очень ограниченном доступе. По нашей природе мы любим что-то редкое и оригинальное. Это называется правило недоступности. Зная это, ты можешь использовать это для своего продвижения. Как... Только послушай. Это предложение действует только 3 дня. Лимитированное количество. Скидка уменьшается каждый час. Ты точно слышал подобные фразы? Используй их для своего контента. Напиши в комментариях, о чем еще нам стоит рассказать.